Среди моих подписчиков в Инстаграме, то есть если вы не подписаны в Инстаграм, подпишитесь. Я выберу трех человек, которых я буду учить играть на гитаре. И которые попадут в видео. Поэтому, если вы хотите э, поучаствовать в этом розыгрыше, научиться играть на гитаре, то подписывайтесь на мой Инстаграм. В этом видео Акстар и Ярик Бро подходят к людям в парке с предложением угадать известную песню. Люди получают либо 100 рублей за легкую, либо 1000 рублей за сложную песню. А если нет то они выполняют наказание. Я клево сказал, за такой прям как будто я ведущий. Всем привет, ребята, в этом видео будем... Ну, короче, Ярик все сказал, еще мы сняли видос с Яриком. Обязательно посмотрите, подпишитесь на него, ссылочка в описании. Ты меня снимаешь? Ты меня снимаешь? Это гитара. Да? А я думал, слова. Все, погнали, ребят, догоняем этих. Вот вижу парочку впереди. Ребят, ребят, извините, хотите поучаствовать, поиграть в игру? В общем, угадай мелодию, угадай песню. Если угадывать, получается 1000 рублей. Вот, здесь сложная песня, есть легкая. За легкую 100 рублей, за тяжелую 1000 рублей. Если не угадали, то приседайте 10 раз. Ага. Так какую выбирать, сложную или легкую? Сложно. Сложно, да? Так? Сейчас. Какой красный Десятый. Как стыдно заставлять людей приседать. Давайте вот за участие. Заби, не, не, не заби, не. Ладно. Ребят, здравствуйте. Хотите заработать денег? Кстати, после этой фразы никто внимания на камеру вообще не обращает. Не переживайте, мы для себя снимаем. Короче, рубрика Угадай мелодию. Вы выбираете либо легкую, либо сложную. Если легкую угадаете, получается рублей. Если угадаете сложно, получается печь рублей. А если вдруг не угадаете песню, то должны присесть 10 раз. Давай сложную. сложную. Ладно, это был прикол. Приколист. Я прямо увидел, как пошка такая, что? Но расстаться нам с тобой пришлось. Стрикова? А как песня называется? Или не стрыкова Еще раз. Но расстаться нам с тобой пришлось. Да, приседаем, тогда мы не знаем. Яхта, парус, в этом мире только мы одни. Стрыхало, а название песни тут типа... Ну что, давайте приседать, мы денежку мы дадим. Давай тогда соточку за... Ну да. Переем, переем, переем, переем, переем, переем, переем, переем, переем, переем, переем. <связывая> Ребят, ну это, это было круто. Это было круто. Пошли. Это будет как Здравствуйте. Извините. Здравствуйте. Хотите поучаствовать? Угадай мелодию, получи тысячу рублей. Прокинуть, да? Смотрите. Есть сложная песня, есть легкая. За легкое получается 100 рублей за сложного 10 рублей. Не, получ... Не... Не отгадывайте, приседайте 10 раз. Средний, можно? Ну давайте за 1000, за 100. Я думаю, сможете. Давайте попробуем. За сложно. Тысячу. Да, сложно. Знакомая? Ну вот знакомая, да. Санатый какая-то. Ладно, давайте еще шанс. Легкая. Так. Я уверен, что да. А да. окончательный ответ? Кино. А да, Анна я... с городом. Почти. Звезда появилась. Солнце. Давайте. 10 раз, 10 посиданий. Я... Спасибо Есть. за участие. Вам спасибо. Все. Парень, привет. Слушай, хочешь поучаствовать в конкурсе, грубо говоря? Mm, Смотри, да. ты можешь заработать либо 100, 100 рублей, либо косарь. Да. Да? да. Все, кстати, все улыбаются, когда типа, А, делюшка. Смотри, в чем смысл. Я тебе сейчас сыграю песню, выбираю либо легкая, либо сложная, и ты должен угадать. Я тебе напою маленькую часть песни, и ты должен угадать, что это за песня. А нельзя и легкую, и сложную потом? А, слушай, да? Нет, либо легкая, либо сложная. Ну, давай легкую. Легко? Окей. Давай вот так посетим до утра. Не уходи, погоди, но мне пора. Если вы один впереди. Артистом нет. Да. А кто исполняет? Соточка твоя, соточка. Дайте мне, пожалуйста, Павел соточку. Спасибо. Спасибо тебе. Всё. раздавать деньги людям так приятно это прям. Муа. я боюсь ребят хотите заработать денег угадайте песню я выдаю 1000 рублей Оху... смотрите <соценно> сло сложная песня 1000 рублей легкая песня 100 рублей а если не угадать председатель по 10 раз <соценно> а Мы еще и подкачаемся, в случае <соценно> а порыга все сложная легкая угадывать все могут <соценно> давай <соценно> легкая о! Oh. 20 век. Ставка 20, век. 20 век. Да, да, да. Паша, что делаешь? Погнали дальше видос снимать. Ну, я устал отстань. Что делаешь? В GTA сам поиграю. В смысле в GTA играешь? На телефоне что ли? Ты что, не знал? Теперь в GTA сам можно играть на телефоне. Раньше все играли на компьютере, а теперь на телефоне можно. И, кстати, это абсолютно бесплатно, и установка очень быстро. Вот серьезно, игра устанавливается автоматически в два клика, так что проблем с установкой точно не возникнет. Благодаря тому, что сервак сделан под твой мобильный телефон, ты можешь играть где угодно и когда угодно. Да, крутая графика и крутые тачки, это, конечно, топ, но есть еще одно преимущество сервера Сантропа. Кстати, я играю на сервере Сантропа, там классный проработанный дизайн, и много тачек из реальной жизни, это очень круто, по моему мнению. Так вот, еще одно преимущество, сервера Сандропа, то что там нередко играю я сам. В перерыве между съемками и монтажом. Там даже есть голосовой чат, поэтому можете встретить меня, подбежать ко мне и спросить. Почему так часто пропадаешь? Короче, увидимся в GTA Samp На сервере Сантропе, ссылочка, как всегда, в описании Ну и специальный подгон для тебя По промокоду АКСТАР ты получишь 120 тысяч долларов И прокрут рулетки на третьем уровне Поэтому скачивай GTA Samp В сервер Сантропе, будем играть вместе Если ты играл в GTA Samp на компе То тебе точно понравится Потому что ты можешь это делать на телефоне в любом месте Ссылочка в описании Ребят, здравствуйте. Привет не хотите ли заработать денег. Я вот ко всем похожу, и все начинают улыбаться сразу. Смотрите, мы снимаем угадай мелодию. Я вам сейчас играю одну песню. Точнее, две песни. Вы сами выбираете. За легкую 100 рублей, за сложную 1000 рублей. Если угадывайте, деньги ваши. Если не угадываете. Н нужно присесть 10 раз. Сложно? Или мы легкую? Или берем легкую и Тут говорят. недавно парни очень, очень плакали, что они выбрали сложно, они бы ее угадали. И тысячу рублей бы заработали. Да, сложно. Сложно? Да. Окей. Ты нет. Может, Или ответы мошенники. Ответые мошенники. Не, это гречка. Так песня же, мошенники, песня? Но именно эту версию кто исполняет? Моя это гречка. Люби меня, люби. Ну, что тебе сказать, братан? Ну, ну, ну, ну, ну, выиграли! Вы, да. я, я тебя поздравляю, это действительно гречка. Просто у опет, от первых по-моему, вообще вы такой считаете, строчки не было, да, да, да там да. вообще такой строчки не было. У них там что-то, скоро весна, скоро весна. Все, ребята, ребята молодцы. вас поздравляю. Спасибо. Ха. Хотите заработать денег? <соценно> так, сложная или легкая? Okay. Да, разве, да. Можно слова из песни. Ее и петь. ладно говорю это оп эроина oh, <laughs> точно и давайте okay. тогда уж второй <laughs> шанс Я ну, вот почти. <laughs> легкая ладно. песня легкая районы кварталы жилые массивы я ухожу, ухожу красиво Районы, кварталы, давай же нам сотку Мы угадали вместе с девчонками Дай мне, дай мне сто рублей А, бра братан, тут только такое осталось Сотки нет мы, мы не, не угадали, угадали да. мы Половина тебе, половина нам, все честно. Все. все, спасибо, девочки Рискуешь, блин, они, они играют шахмат, там куча мужиков взрослых, они Извините, нас просто. Ради меня, бро. Ради меня, бро. Да какой ради тебя, бро? Меня, бро. Тогда ты сам подходишь. Ради меня... Нет, с гитарой, сразу... В смысле, я с, ты с гитары? Говоришь, ты он делает? Да они в шахматы играют, они сейчас с кучей супахают этой. Какое оно Блин, брат, братан, слушай, не, они серьезно играют. А вдруг у них в партии на время. Да ничего страшного, подожди, скажешь. давайте угадайте песню, я вам тысячу рублей дам. И все. Сыграть Нет, так нет. Да, тогда. Вот, они закончили играть. Здравствуйте, извините, пожалуйста. Мы снимаем ролик для Липецкой области в поддержку музыки. Шахматистов. Ну, и шахматистов тоже, в том числе. поколение сидит на солнце, на этом, Если вы сейчас угадаете песню, которую я сыграю, я заплачу вам тысячу рублей. Тысячу? На всех. Ну, ну да, такие деньги. Нет, если... Ты... А если мы ты... не... не отгадаем, то все. То, то ничего вас больше, а я один. <связывая> я не заставлю вас приседать. У нас просто люди приседали обычно за спорт. Да? Вот. Да. Ну, наверное, такая крутая песня, если тысячу рублей ставишь. То... Крутая Смотрим. песня. Ну, конечно, Которую мы не отгадаем. Слова. Это, на... не наше поколение. <связывая> это, наверное, только сейчас написано. А может, сам написал. Ну, я вам так скажу, это очень крутая песня. Попробуем? Я не знаю, как... вы... в любом случае... Нич... Известная, не известная. известная песня. Известная песня. На очень много известная. Из ну, среди вашего круга, наверное, Белый снег, серый Одеялом лоскутным на ней Город в дорожной петле А над городом облака этого. Что за песня? Цой, Цой пел. Да. А название какой? песни? А название песни, она, как, не называется Это Цой пел в кинофильме, потом убили Прожитых под светом звездой По имени Звезда по имени Солнца. Вас в любом случае больше, я уже это вначале сказал, поэтому денежка ваша. Да, слушай, слушай, Нет. возьми, возьми, возьми. Ну не, не пьем. Не надо, поэтому, не надо. надо. Все. Ты еще молодой, не надо. Зачем Все. нам деньги? У нас мы пенсию. Он лучше в... потратил ее на девушку. Хорошо, Дальше. хорошо, спасибо большое. Надо цветы купил, девушка. Все, спасибо. купим цветы. Спасибо большое. Хорошо вам мне. Получается тысячу рублей. А если не могать, то 10 раз прийти. Ты себя не можешь? Популярно будет песни. Да, нужно сказать исполнителя и название трека. А, ну, вот, давайте, у вас много, поэтому. Да, правильно. Молодцы, получается, так, ну, тысячу рублей на всех. Молодцы. Просто как, каким-нибудь образом да. поделитесь. А давайте я могу по 20 рублей всем дать. Какие у тебя впечатления, когда теряешь деньги? Мне, мне больно. Да. Мне грустно. А мне приятно, потому что это твои деньги. Внимание. Конечно. Но, но, но если вдруг проиграете, нужно будет приседать. Окей. 10 Десять раз. Окей. Окей. Так. Легкая, сложная? Да, легкая. легкая сначала. Либо одна, либо та, либо другая. Легкая. Легкая. Либо одна. А моей женой накормили. Так прям резко блин. Слушай, она действительно была легкая. Давайте просто ради интереса. Вот это вот это было сложное, угадали бы вы или нет? Давай. А могли бы ты еще заработать? Тут было очень жарко, 35 градусов. Ребят, если вы хотите еще видео с этим горячим парнем Яриком, давайте наберем 250 тысяч лайков, мы сидим ним следующую часть или что-нибудь еще прикольное. Ты, ты не менее горячий, братан, 35 градусов. И также смотрите видео с Яриком на канале Ярика, ссылочка в описании, там тоже есть я. И напомню, среди тех, кто подпишется в Инстаграме на меня, я выберу троих человек, которых научу играть на гитаре. Ну и если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, колокольчик. Блин, ты понимаешь, что нужно это будет? В общем, всем пока. Спасибо за просмотр. На самом деле я, ну, я умнее, чем выгляжу. Всем большое спасибо за просмотр. 250 тысяч лайков. Мы собираемся с